Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы встречаемся с вами для обсуждения очень интересного вопроса, такого как показания и противопоказания к применению метода базальной имплантации. Сегодня существует достаточно много мифов о показаниях и противопоказаниях базальной имплантации. Сразу хочется отметить, что эти мифы они связаны с тем, что те или иные врачи в разной степени владеют методикой базальной имплантации и в связи с этим, говорят об ограниченном применении или о каких-то серьезных противопоказаниях к этой методике, я хотел бы рассказать вам реальную картину, реальную ситуацию по показаниям к данному методу. Первое, что хотел бы отметить. Показания к базальной имплантации регламентируются немецким протоколом, который был прописан в Мюнхене в 2007 году. Это немецкий протокол, в котором описаны показания к базальной имплантации. К общим показаниям к базальной имплантации есть следующие клинические ситуации. Во-первых, это восстановление одной или двух челюстей. При костной атрофии, когда нет кости, но и при отсутствии дефицита костной ткани, мы можем применить базальный имплантат, когда у нас нет кости, и нам ничего не мешает применить этот имплантат, когда у нас есть кость. Почему это важно обсудить? Поскольку если у пациента есть кость, складывается такое впечатление, что пациенту нужно обязательно ставить, классический двухэтапный имплантат и протезировать его через 2 года или через 6 месяцев, то есть через протяженный период времени. Мы не должны лишать человека, пациента возможности установить зубы сразу. То есть есть кость у пациента или нет кости, пациент имеет возможность получить зубы сразу на сегодняшний день. Что касается следующих вариантов показаний к базальной имплантации. Это восстановление зубочелюстного сегмента. То есть когда группа зубов, рядом стоящих, отсутствует. Это прямое показание к базальной имплантации. Почему? Потому что группа зубов это чаще всего боковая группа, которая вышла из строя. И эта методика позволяет избежать синус лифтинга, наращивания костной ткани в области сегмента. Также к показаниям в базальной имплантации является восстановление единично отсутствующих зубов. Эта сфера на сегодняшний день почему-то совсем не раскрыта в нашей стоматологии, но она имеет огромное значение для людей, для пациентов. Базальная имплантация в случае восстановления одного зуба – это как скорая помощь для пациента. В нашу клинику очень часто обращаются пациенты, у, которого, у которых отсутствует один передний зуб получил пациент травму, либо разрушилась коронка переднего зуба, Пациент нужно срочно-срочно навстречу, на переговоры или просто в быту, он не может ходить без переднего зуба. В данном случае базальная имплантация дает уникальные возможности по восстановлению одного зуба. Как это происходит? Пациент обращается в клинику, удаляется поломанный корень или остаток зуба, который разрушился, или вообще в этом месте давно уже нет зуба, стоит временный зуб. Тут же мы можем установить базальный имплантат, который позволяет создать очень высокую стабильность и сразу же одеть на этот зуб коронку. То есть пациент, придя в клинику без зуба, уходит из клиники с зубом в тот же самый день. Поэтому это важнейший такой аспект базальной имплантации, как я и сказал, как скорая помощь в случае отсутствия переднего зуба в эстетически значимой зоне. Конечно, это может быть и жевательный зуб, но про передние зубы это нужно знать и понимать, что базальная имплантация здесь крайне эффективна. Суммируя эту ситуацию, что мы можем сказать? Что мы можем применять базальную имплантацию в множестве случаев клинических ситуаций. То есть, когда отсутствует один зуб, когда отсутствует два, два зуба, при отсутствии группы зубов и, конечно же, при восстановлении челюсти и двух челюстей. Я бы сказал, что базальная имплантация Значительно больше подходит, чем классический метод, в случае, когда пациента отсутствуют зубы или нужно ударить зубы на целой челюсти или на двух челюстях. Потому что данная методика базальной имплантации, она менее капризна, менее прихотлива, и пациент может пользоваться своими зубами более уверенно, не переживать, что имплантация отторгнутся, что-то с ними случится, будет переимплантит, потому что базальная имплантация исключает все эти виды проблем на челюстях при протезировании.